ребята всем привет вот наступили сегодня выходные я иду проверить свою землянку на днях я приходил туда ночью проверить посмотреть никого ли там не было все было супер никого не было следов не обнаружил так сегодня чем у меня в планах -то? сегодня взял с собой грибочки которые осенью насобирал Подписчики мои видели. Беленькие, хорошенькие, чистые. Ну вот. Сегодня буду их жарить с картошечкой на печурочки Думаю, получится круто. Смотрите, иду в свой любимый лес. Смотрите, какая тут красота. Боже, как тут красиво. Просто шикарно. Озеро подмерло немного. Вокруг снег, лед. Красотища. Просто невероятно. Здесь всегда красиво. И зимой, и летом. И весной, и осенью. Когда бы я сюда не пришел, всегда хочется снимать видео. и Делать фотографии. В общем, ребята, Оставайтесь на канале, не переключайтесь, впереди будет много интересного. Снежок усилился немного. Но это хорошо. Я люблю снег. Люблю, когда он идет. Такая погода сразу становится для меня приемлемая. Не хочется даже идти домой куда-то там тепло или за компьютер. Похоже, в лесу было мало людей. Вот тут обычно машины ездили. Но сейчас вот такая вот тропинка. Человека три, наверное, прошло по этой тропинке. Ну я, наверное, четвертый. А, нет, вот еще лыжники тут. Вот, колея от лыжников. Так, ну, по лыжне не будем идти. То неудобно им будет ездить, если испортишь ее. Вот, зашел лесную просеку. Иду дальше. Красиво, вокруг, Все снегу. Сосны стоят, накрытые снежком. Так, вот я подошел к своей землянке. Вроде все тихо. Никого вроде не было. Какие-то следы зверей на ней. Вот. Но все закрыто. Так, что, ребят, надо мне ее открывать. Сейчас приступлю к этому делу. Так, все закрыто вроде все как было ага. привет землянка как у тебя тут дела все сухо все отлично так ну, вроде никаких следов гостей нету все как было так и осталось ну что сейчас приступлю к топке печи и будем греться ребята будем готовить картошечку с грибами и немного посижу отдохну поболтаю может быть с вами о чем-нибудь немножко марафет наведем чтобы приятнее было сидеть Да, ребят, несмотря на то, что я тут Ничего не топил Печку Тут достаточно-таки тепло По сравнению чем На улице Поэтому я вот даже вот Без куртки тут спокойно нахожусь Мне это радует Так Сейчас чуть-чуть марафет на наведу Сначала Тепло создадим тут, а потом будет готовить. Так. что там у меня? В принципе, печку можно в следующий раз почистить. Залы мало. Так, у меня береста Есть Супер растопка Для печи Суперская прям Вещь Огонь быстро Разводится Все загорается моментально Практически Так, я думаю Этого хватит Значит, тут в процессе стройки не выбрасывал и все собирал. В печку все уйдет. Так. я думаю нормально, хватит. печка пока разгорается а тем временем на улице идет снежок красотища В общем прошло полтора часа землянка нагрелась здесь стало уютное тепло вот хотел вам показать как работает дымоход. Пойдемте посмотрим. На улице немного потемнело конечно. Но ничего страшного. Я думаю видно будет. Вот в общем вот так вот все работает. Дыма нет. Есть вот тепловой эффект такой. Сейчас покажу видно будет вам нет этот эффект дыма нет вытяжка работает хорошо на все 100 процентов вентиляция тоже работает вот это вот все работает исправно мне нравится Ну что, спускаемся в земляночку. Оп. Ноги выбить надо. И веником обмести. Да, конечно, мне руки не дошли сделать ступеньки. Ну ладно, постараюсь как-нибудь сделать их. Признаю свой косяк, что не сделал сразу. Ну, хотя бы нижнюю сделал, об которой ноги можно выбить. Так, что у нас тут? Приготовил себе местечко, где развалюсь чуть позже. Вот здесь картошка у меня, масло, соль, две тарелочки, картошка ложка а, и собственно говоря грибочки растаяли чуть были замороженные. это вот осенние грибы которые мы насобирали с натали так сюда тут еще немного так и одна луковица еще у меня здесь есть сковородка. кто с собой взял дощечку не взял с собой ничего на тарелочке порежем ничего страшного тоже лишний вес с собой носить не хочется и так постоянно загружены чем-нибудь Ох, как запахло грибочками в землянке. Шикарно. Так, уже почти доваривается. Сейчас немножко соли добавлю. И хватит. Потом еще картошку добавлю. Так, грибочки отварились нужно притеслить воду. Так. Ну все, картошка готова. Можно убирать с печи Угу. и на соль, кстати самое оно не пересолил, самое главное чего и боялся так как раз мне на одного супер самое оно прям угадал в цвет вот такая картошечка у меня сегодня получилась прям угадал с пропорциями как раз тарелочка для меня о, ребята, вообще огонь сейчас чайку еще себе налью с лимончиком кстати с узбекским вообще красота так вкусно какая картошка смачная ребята зачетная хочу сказать что впервые за многие года за много лет я делаю в таких условиях себе еду сам готовлю Обычно дома у плиты, но это не то. А когда на природе, да еще и на печи, я думаю, это заслуживает лайкоса вашего, как минимум. Я думаю, все равно нужно подкинуть дровину, а то печка чуть-чуть уже прогорела, там слышу не шумит. Вот. Потому что я еще пока не ухожу, а тепло мне нужно. А хотя хочу сказать, печь часа три отдает свое тепло. То есть тут комфортно, еще три часа можно находиться. Это уже проверено. грибами получился просто отпадный деликатес супер ребята чаек то какой просто блаженство Ой, какой кайф Да, скажу вам Супер иметь такое место в лесу Где можно зимой прийти Натопить печку Посидеть Сделать еду замечательную Отдохнуть Как следует И пойти с хорошей Чистой душой домой я думаю, вы оцените этот видеоролик, оцените сегодняшний мой поход в землянку. Так что жду вас в комментариях. Обязательно подписывайтесь. Те, кто не подписался, жду вас у себя на канале. В общем, всем, ребята, удачи, самое главное, здоровья. До новых встреч.